Здравствуйте, уважаемые будущие коллеги! В этом видео вы узнаете, как зарабатывать на сервисах обработки путевок по всему миру. Подробную информацию обо мне, кто я такой и как давно зарабатываю на сервисах путевок, вы можете прочесть чуть ниже на сайте. А сейчас я не хотел бы распыляться по мелочам и покажу вам свой заработок на одном из сервисов. Как видите, детальная статистика сервиса за достаточно большой период времени не даст мне соврать. Ну что ж, коллеги. За сегодня сервис принес мне уже 4000 рублей, при том что еще не вечер, у меня сейчас времени 12 часов дня. За вчерашний день в общей статистике мы видим, что я вывел почти 7000 рублей, за текущий месяц выведено мной почти 240 тысяч рублей, а впереди еще неделя и за прошлый месяц, месяц апрель, 247 тысяч рублей. Ниже мы видим, что за сегодня авиапутевок было обработано пока две штуки на сумму. 1200 рублей. Также обработано 5 отелей на 3000 рублей. Общая сумма заработка за сегодня на данный момент 4441 рубль и всего обработано через сервис 7 путевок. Здесь у нас вверху подробной статистики есть разделы, которые позволяют посмотреть точную статистику за отдельный период. Значит, я могу подробно показать вам свои доходы. Давайте взглянем на заработок за вчерашний день. Нажмем на кнопку «Вчера». И мы видим, что за вчерашний день сервис заработал мне почти 7000 рублей, о чем, собственно, говорит и общая статистика вверху. Мы видим, что было обработано 3 авиапутевки на 1700 рублей. Было обработано сервисом 13 отелей на 5200 рублей. При этом справа отображается количество пока что необработанных путевок, за которые я возможно тоже получу деньги. Теперь давайте посмотрим доход за текущий месяц. Для этого я нажму кнопку «Этот месяц». Загружается страница и вот мы смотрим 239 тысяч рублей было заработано сервисом за последние 30 дней. Вверху, если посмотрим, это же самая сумма. Взглянем на точную статистику и увидим, что было обработано за этот месяц 55 авиапутевок на сумму 37 тысяч рублей. И 192 путевки в отеле на сумму почти 202 тысячи рублей. Общая сумма, еще раз смотрим, 239 тысяч рублей. И всего за 30 дней обработано сервисом 247 путевок по всему миру. Ну что ж, коллеги, а теперь давайте глянем на доходы за прошлый месяц, которые составили 247 тысяч рублей. Нажимаю кнопку «Прошлый месяц». Прогружается страница и видим, что сумма заработка за прошлый месяц 247 тысяч 79 рублей. 57 авиапутевок почти на 34 тысячи. 201 путевка в отель на 213 тысяч рублей. Всего обработано путевок 258 на сумму 247 тысяч. Ну что ж, уважаемые будущие коллеги, вот такие деньги приносит мне один из сервисов обработки путевок. Таких сервисов я знаю не один, и даже не два. Подключение таких сервисов на любое устройство занимает от силы 30 минут, у кого-то бывает, что один час, но не больше, я в этом уверен, на все 100. Нужно просто подключить сервисы, выполняя очень простые действия, и дальше сервисы начнут обрабатывать путевки, а вы будете получать деньги за каждую обработанную путевку. Как же начать зарабатывать на таких сервисах обработки путевок вы уже узнаете сегодня. Даже прямо сейчас, прочитав внимательно весь мой сайт. Подождите и уходите с пустыми руками.